В эфире. Прекрасно. Извините нас, пожалуйста, это прямой эфир, всякое бывает. Я Ольга Романова, Русь сидящая и канал МЫР. И с нами Екатерина Лобановская, шеф-редактор «Семь на семь», «Горазотальная России, «Медиапроект». Вы привыкли видеть на месте Кати Олега Григоренко, а он сейчас едет в автобусе из региа Вильнюс. И внимательно смотрит на нас в телефоне и страшно переживает за Катю, который дебют, но и за нас, у которой лжанули с самого начала, и у нас не было звука. Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на нас. Для нас это очень и очень важно. Не только для нас. Мы, собственно, рассказываем не о политических интригах, не о международном сообществе. это очень-очень важно, конечно. Мы говорим о вот той самой горизонтальной России. Когда, знаете, все умрут, она останется. Кончатся дрязги, начнутся новые, кончатся войны. И, к сожалению, начнутся новые. А вот этот вот горизонт так и будет существовать, и мы о нем. Этот горизонт сейчас очень сильно завален. Но. Тем не менее, тем не менее, нельзя обойти главную новость дня. Главная новость дня это обмен оружейного барона Виктора Бута который сидел 12 лет в американской тюрьме, и сидеть ему нужно было еще 13 лет, на Бритни Грайнер, темнокожую, баскетболистку американскую, открытую лесбиянку, которая была осуждена на 9 лет лишения свободы. Она, конечно, была заложницей за перевозку наркотиков. Это не то, что была перевозка наркотиков. Вы знаете, что в Америке, в многих штатах легализована марихуана, а для спортсменов она заменяет анальгетики. И, собственно, вот эти гильзы у нее и были с собой в багаже. Она было их выложить. Они легально в Штатах, нелегально у нас. Она получила за это 9 лет и уже уехала в Мордовию. И вот тут обмен состоялся. Надо сказать, что обмены еще и продолжатся. Очень много заложников сидит у нас, и американцев, и неамериканцев. Я, например, очень надеюсь, что когда-нибудь будет обменен, рано или поздно, лучше пораньше, Владимир Карамурза, и сидят еще несколько, несколько предпринимателей американских, которые были обвинены почему-то в шпионаже, ну и сидят наши деятели в американских тюрьмах. И вот мне радостно, что сегодня Сара Рейчел, наша подопечная Руси сидящий вот в эти часы, Вечерние тоже улетает в Штаты. Она тоже американка, которая здесь сидела от звонка до звонка. Таких заложников много. Но давайте перейдем все-таки к новостям, пока Катя осваивается у нас в эфире. Ну что, я предлагаю начать прямо сразу с названия нашего стрима: опять 25. Ну, в смысле, опять в Сталинград, потому что уже. Наверное, с самых первых дней прихода Путина к власти все время пытаются вернуть название Сталинград Волгограду. Его снова предложили переименовать. Местные депутаты уже поддержали идею. И теперь областная дума задает совет по изучению мнения жителей. Я вообще не сомневаюсь, что изучат как надо, как сказали. В городском совете ветеранов считают, что жители поддержат идеи. Мы были в Кемерово на открытии парка «Войну освободителю». Жители региона Ашкемерова, Кузбасса и всей Сибири, аж до Дальнего Востока, просили нас, умоляли. Ребят, когда же вы вернете отчизни Сталинград? Заявил глава Совета Александр Струков. И все это решение уже поддержал глава Справедливой России в Госдуме Сергей Миронов. Мне вообще очень нравится, товарищ Струков, главный ветеран Волгограда, очень славная биография. В 1974 году закончил Львовское высшее военно-политическое училище по специальности культурно-просветительская работа. До 1996 года служил в КГБ, а потом в ФСБ, а потом три года служил психологом в гвардейской, Прикарпатской берлинской дивизии. Вот так. На этом официальные боевые заслуги Старича Струкова заканчиваются. И он с начала 21 века, что делает, руководит советом ветеранов. Профессиональный ветеран. Ну, Кать, мне кажется, сейчас таких ветеранов вообще, собственно, большинство... Uh, ну Да, и мы периодически пишем об их uh, инициативах в регионах. Uh, но вот я, когда читала эту новость, uh, я подумала вот о чем. Буквально месяц назад, uh, 1 ноября, uh, в Волгограде произошел настоящий канализационный коллапс. Uh, на пять дней жители двух uh, районов города остались полностью без воды. И вот интересно, uh, чтобы выбрали жителя uh, потратить деньги на переименование Волгограда Сталинград, или чтобы эти деньги были направлены на а, ремонт канализационной системы. Мне кажется, все-таки, что а, вот это возвращение к героическому прошлому, ну, это не совсем то, что нужно жителям Волгограда. Да, это, конечно же, исторический город, который очень много пережил, но мне кажется, что сейчас его важно не возвращать в прошлое, а делать из него классный, удобный и комфортный для жителей город, а не переименовывать его в Скалинград. Эх, молодость! Мне кажется, что многие россияне уже согласятся жить без канализации. Лишь бы только америкосам вот это вот навалять. Ну, может а быть, ты... если они 10 дней бы прожили без воды, уже бы меньше было бы у них столько живут, ты же знаешь, 30% домохозяйств в России не снабжены канализацией. А давайте теперь вот посмотрим вот о чем. Пора уже на видео смотреть. телеграду вернули уже, подоспел Сталинграду памятник. Правда, далековато Сталинград в набережных Челнах, но давайте мы с вами посмотрим уже видео. Хватит трепаться. Бронзовую скульптуру установили в 25-м комплексе на территории частной школы. Съемочную группу посмотреть на памятник Иосифу Сталину не впустили. Монтаж еще не завершен, но уже сейчас скульптура приковывает внимание местных жителей. Конечно, Сталин сыграл большую в нашей истории большое дело, конечно, да. Возможно, может, и не Сталин, может быть, войну бы и не выиграли. Конечно, жестко он поступал, и людей выселял некоторых, и все это прочее было, конечно, нашей истории, да. Но, конечно, он, наверное, все-таки сыграл большое дело. Поэтому, мне кажется, ему он достоин, чтобы памятники стояли. В нашем комплексе, в школе этот памятник построили. Это очень хорошо, что память нашей истории... Некоторые челнинцы даже успели сфотографироваться с бронзовым Иосифом Сталиным. Скульптура контактная, иными словами, можно присесть рядом с Иосифом Виссарионовичем. По словам директора частной школы, памятник устанавливается, чтобы повысить интерес к истории. Мы хотели бы обратить внимание подрастающего поколения к неоспоримым и никем не опровергающимся фактам, имевшим место в период правления товарища Сталина. Таким, как ежегодное снижение розничных цен, строительство более полутора тысяч крупнейших индустриальных объектов, пусть подрастающее поколение видит пример того, что данные достижения были возможны в нашей стране, верят и пробуют повторить и превзойти все благие свершения сталинской эпохи. Официальное открытие запланировано на весну. Тогда подробно и расскажут об авторе памятника и самой скульптуре. Елена Камалова, ИЗиляша Мухаметова, Кирилл Хабзей, новости челнытовая ТВ. Мне понравилась э, фраза «присесть рядом со Сталиным». Да, ну а мне очень понравилась э, фраза. То есть у товарища Сталина были некоторые недостатки. Например, у некоторых людей выселял. Точка. А? Да, интересно, куда? Но вообще, как раз о выселении. Дело в том, что на этой неделе в Екатеринбурге казаки, наши любимые казаки, решили, что пора выселить Екатеринбургский мемориал из здания, из помещения, которое принадлежит мэрии. Они отправили обращение к мэру Александру Орлову и попросили его, во-первых, выселить мемориал, потому что мемориал – это агент а, а во-вторых, они бы просили наказать тех чиновников, которые, соответственно, допустили такое небывалое нарушение. В общем, в администрации заявили, что вопрос расторжения договора находится, ну, рассматривается, и чиновники решают, как в дальнейшем будут использовать а, это помещение. Вот такое у нас расселение 2022. Грустное. Вы знаете что? вот Сделайте закладочку, пожалуйста. У нас вчера на этом канале, Майораш, нравится, мыр, вышел сюжет про Елену Шукаеву, иностранного агента из Екатеринбурга. Она именно вот, она и обороняет этот подвал. И этот подвал там очень хорошо показан. Посмотрите. И те же самые казаки, которые, конечно, претерпели за 20 век довольно много всего. Историю казачьего движения Уральского там тоже много чего посвящено. И жертвам. И вот теперь вот эти вот их потомки, или самозванцы просто, не хотят помнить своего родства, не хотят помнить о своих предках, о том, что они пережили или не пережили, ну, просто так потому, что так нравится властям. Грустно, грустно, грустно, не менее грустно, чем Совет по правам человека при президенте Российской Федерации. Ну, там же вообще никого не осталось, там всех да, вымели погадой метлой, дальше, конечно... Включая Кати Винокурову, да, здесь вот большая табличка ха-ха, которая давала показания на Ивана Сафронова, журналиста, осужденного, на бог знает сколько лет, 20, 22, 22. И даже она этим самым, да, не угодила, недостаточно давала много показаний, недостаточная она змея. Ну, надо больше стараться, да, надо лучше стараться. По информации верстки, по информации верстки, членам СПЧ, новоявленным членом СПЧ, запретили обсуждать протесты в Украине, потери в Украине и протесты матерей. Кстати, сказать, вот незадолго до начала нашего стрима пришло сообщение, что под Сызрень задержали активисток Совета матерей и жен. И мы и многие другие каналы о них очень долго рассказывали. Такие наивные, но очень боевые женщины. Их там взяла под опеку Светлана... Ольга Цуканова, Ольга Цуканова глава. Или Ольга... Или... Ольга Цуканова, глава, но они... Да. Светлана Пиунова что-то там... Светлая Русь, вот это вот все... А, Л Лада, Русь. Лада Русь. Лада Русь, она Светлана Пиунова. Лада Русь, они попали там сильно по ее влиянию. Она думала, что очень скоро выберутся. Так вот, машину, в которой находились активисты с этой Матери и жен, оставили под Сызрани местные полицейские. И со слов Ольги Цукановой сотрудники органов взяли на проверку их документы, обыскали машину и заявили, что это связано с перевозкой наркотиков. Ну, в общем, началось. То добро пожаловать матери в реальный мир, в котором живут активисты политические, иностранные агенты, журналисты. Добро пожаловать в реальный мир. Ну, будем помогать, но имейте в виду. Ну что ж, права человека. О чем еще нельзя говорить? О чем еще нельзя говорить? А, нельзя говорить а, казнь кувалда наемника ЧВК Вагнера, закон о фейках, о войне, потери русской армии в Украине и, собственно, протеста матерей солдат. Вопросы мобилизации обсуждать можно, но очень осторожно. А лучше всего начать у Путина, закончилась ли мобилизация. Хотя я не знаю, мне кажется, что это такой вот а, код Шрёдингера такой вот, закончилась ли мобилизация, что ответит Путин. А, Указ-то не подписано вообще, но он же тысячу раз отвечал. Это, это мобилизация Шеребенгера. А, в списке желательных тем. Экология, журчи-ручеек. А, как это называлось в моем детстве? Катя не помнит, а мой детство называлось «Голубой патруль». Нет, я помню. Ну, правда, я помню мультик. Да, но сейчас «Голубой патруль» имеет другое значение и абсолютно запрещен. Ужас, ужас. Кстати, кстати, вот на тему голубого повторя тоже можно говорить то, что Путин хотел бы еще раз припечатать тех, кто трахается неправильно, не так как Путину нравится, а совсем по-другому. И вот на этой дивной встрече Путин сообщил россиянам, что специальная война операция, то бишь война, может стать длительным процессом. То есть вот 9 месяцев это недостаточно длительно. Похоже, россияне все больше сомневаются в том, что все идет по плану. Независимые опросы показывают, что еще весной в то, что все идет по плану, верили 40% наших сограждан, а к середине ноября цифра упала до 22%. И причинами такого падения стали перегруппировки и выходы на более выгодные стратегические рубежи ну, в Харьковской и Христосских областях, которые, как известно, больше не Россия. Россия, не Россия, входит и выходит, замечательно выходит. А и также Сига сказалось объявление Путина мобилизацией. А в чем заключается план, так никто и не знает. Но нам повторяют одно: что если что, в плане у нас, в нашем меню, ядерная ракета, и второго удара не будет. Удар может быть только первым, потому что второго в этой войне нет. Ну, надо, конечно, дед с этими залываниями, но от этого ядерные ракеты не перестают ими быть. Очень-очень очень страшно. Ну, меня вообще радует то, что в России остаются люди, которые высказывают свою гражданскую позицию, которая не поддерживает происходящее ни как в нашей стране, да, в России, ни как и в Украине. И вот, например, недавно в Петербурге прошел концерт рок-группы Шот-Париж. Рок -группы Странно, что они еще выступают при своей яркой позиции. И вот там россияне кричали активно нет в войне. Предлагаю посмотреть это воодушевляющее видео. Давайте. не доглядели, не доглядели, не доглядели петербургские власти. Отправили, товарищ Пригожин, да, Чмаринавич Беглова. Не досмотров. Ну, вообще, на самом деле, конечно, молодцы. Молодцы. Вот очень хотелось на этот концерт, и очень хотелось обнять музыкантов и всех, кто там был, и кто кто говорил совершенно нормальные, правильные вещи. Да, нет войны. Да, большая поддержка этим людям и всем тем, кто остается в России и продолжает бороться против происходящего войны. А вот еще о остающихся в России. где, Я думаю о тех, кому не приходит в голову вообще подумать о своей дальнейшей судьбе. Вернее так, думают, но очень странное преломление. Житель Твери обратился к властям и попросил закрыть рюмочную. Вот такая дума о будущем. Давайте закроем рюмочную. Эх, в Москве все рюмочные позакрывали. Ой, черт. По его словам, выпившие регулярно устраивают возле рюмочной драки. И теперь в эту категорию лиц, устраивающих драки у рюмочной, добавились мобилизованные. И горожане теперь боятся выйти на улицу даже днем. И ждать боятся автобуса на остановке. Потому что из рюмочной, вот я цитирую, выходят существа в абсолютно неадекватном состоянии. В октябре в Тверской области запретили продавать алкоголь в 500 метрах от мобилизационных пунктов. Но вообще 500 метров – это вообще для бешеной собаки не крюк, да? ну, добежать 500 метров. Во Владимирской области второй раз ввели запрет на продажу алкоголя рядом с учебным центром, после того, как мобилизованный ударил ножом местного жителя. И такой же запрет появился в некоторых а, пунктах, в Новосибирской, Свердловской областях и других районах. Ну а что вы хотите-то? Война. А война и сухой закон довольно близко друг от друга. Ожидайте. Я бы еще добавила, что у нас периодически к нам в приемку приходит жалобы на таких мобилизованных или добровольцев. Например, недавно был случай в Казани, где а, в подъезде жилого дома поселились ну, либо добровольцы, либо мобилизованные, мобилизованные которые постоянно раскрывали напитки, а участковый ничего не мог с ними сделать. Поэтому, конечно, мне кажется, закрывали-закрывали умышные, закрывали, они везде найдут, кто, кто захочет выпить, везде найдет, где это взять. А Такое вот. ощущение, что люди просто уезжают на войну, как бы, да, просто из семьи. Надоело, да, быт заел. А, Давай-ка я пойду выпью на законных основаниях практически, я пойду сама, что сделай. Вдалеке от жены, а, с парнями в подъезде, там же носу и засну. Вот житя, да, вот то, чего не хватало. Ну да, жена не наругает. Да, <годно> вот. да, да. Ну, кстати, возвращаясь к теме нашей вообще мобилизации и вроде бы как отсутствие ее, например, Анатолий Литвиненко сообщил о том, что ему хотели вручить повестку. Но вообще, кто такой Анатолий Литвиненко? Он сын экс сотрудников ФСБ Александр Литвиненко, которого в 2006 году спецслужбы российские отравили полония. И вот, я, собственно, Анатолий Литвиненко с 2000 года живет в Англии и получил повестку в российскую армию. А, то есть он 20 лет не появлялся на территории России, но сотрудники военкомата очень... они, они решили, что вполне нормально вручить такому человеку повестку. А, и принесли ее по месту регистрации в Москве. Вот, мне кажется, сотрудники военкомата и мертвых могут достать. Кого только не, не, не призывали уже на эту войну. Кто такая Марина Литвиненко? Что случилось с Литвиненко? И вообще, почему почему Марина, балетная девушка, учительница танцев и так далее, так важно для нашей истории, если кто-то забыл, посмотрите, пожалуйста, несколько интервью с Мариной Литвиненко. Они правда получились шикарные на канале МЫР, вот прямо здесь, а я попрошу группу нашу оставить в описании вот этого видео ссылки на Елену Шукаеву и мемориал, подвал, и э, на пару интервью э, с Мариной Литвиненко. Слушайте, вы не пожалеете, это детектив. Тем временем в Москве полицейские притворились клиентами, желающими починить телефон. А для чего же они это сделали, полицейские? А чтобы поймать призывника. на встречу клиентка пришла не одна а с мужчиной, одета в гражданскую одежду. Протягиваю мужчине руки, говорит Александр, который пытались поймать, протягиваю руку, чтобы пожать, а он заковывает меня в наручники. Это слово важно, это я не ругаюсь, это я рассказываю, как было дальше, слово не воробей. Мужчина оказался сотрудником уголовного розыска. Он доставил Александра в отдел полиции, и на него составили протокол о а чём? О а цензурные брани в общественном месте. А потом увезли в военкомат. Там он прошел медкомиссию и был отправлен на сборный пункт. Но дальше я позволю себе цитировать Александра «Из песни слов не выкинешь». Как мы видим, собственно, Александр не умеет выкидывать из песни слов делает. Сейчас это цитата ко мне приставили драчил какого-то из военкомата я прошел медосмотр на выходе на КПП ждали два мента ДПС и геросгвардейцы я попрощался, главой покивал, дошел спокойно до кла и дал дюру правильно, правильно, дал дюру дал дюру, не ходите в военкомат но Александр туда э, доставили собственно в наручниках а уж если дошли дал дюру, нормально ну, хотя мобилизация и вроде как закончилась, хотя на самом деле нет. Все-таки власть очень рассчитывает на призывников, которых можно вот и в добровольцев оперативно переформатировать. Вот Министерство профессионального образования Приморского края попросило ректоров заняться отчислением студентов. Зачем? Чтобы регион смог выполнить план по призыву. В качестве альтернативы Студентам могут быть предоставлены академические отпуска, во время которых их тоже призовут в армию. А раньше предложение уйти в академический отпуск, отслужить в армии и вернуться без долгов, сделало своим студентам ректор МГТУ имени Баумана, а также облаваны студентов без учета их отсрочек прошли уже в двух вузах столицы. Ну вот как. Слушай, мне это напоминает вот, начало фильма «Место встречи изменить нельзя», когда маленькая облигация э, идет с папочкой и хватает за ручку маленького мальчика, и когда ее, собственно, задерживают, она говорит, безобразие, консерватории окончить не дают. Вот. Так и есть. Так и есть. Так и есть. Да. да. И вот здесь еще есть замечательная новость. В сети появилась инструкция от управляющей компании «Жилищник», и это инструкция, как раздавать повестки. Но тут можно коротко рассказать по пунктам. Да? Первое – это сотрудник участка, пребывает в квартире специального человека именно в 7 часов или в 7.15. Он звонит в квартиру, и если нет реакции, а дверь холла не открывают, он остается дежурить, пока двери холла кто-нибудь не откроет. А вот если холл открыт, он звонит сразу в квартиру и, собственно, остается дежурить именно в холле около этой квартиры до 9 часов. Если с квартиры никто не вышел до этого времени, он оставляет оригинал повестки в сразу, сразу в двери квартиры. Но если призывник открыл, он ему вручает повестку либо его родственникам, ну, смотря кто открыл. И далее переходит к следующим квартирам. Собственно, после всего этого человек должен подготовить отчет о том, как прошло его дежурство и как, сколько повесток он раздал. Но, вообще, мне кажется, что отлично, что такие инструкции попадают в сеть, потому что люди, которые живут в районе, где обслуживают этого, управляющая компания, уже знают о планах управляющей компании и приблизительно представляют, что делать. То есть до 9 часов утра не выходите из квартиры или уходите из квартиры до 7 утра. Но не народ. Вот же не ленивый народ. Это же сколько надо совершить действий, а, да, причем там в 7 утра, в 7-10 утра. И все это явно это как до работы, вместо работы, сторожить до клетки а, лестничной какой-то ужас. Вот, а некоторых, между прочим, не берут даже добровольцами, даже наемниками. Призывник Рамиль Шамсуддинов, который расстрелял в 2019 году служивцев, по-моему, их 8 погибло. Попросился в ЧВК Вагнер у себя на зоне. 24 года ему дали. Он надо сказать, что дали без учета того, что эти сослуживцы, так называемые, да, они его мучили. Они его очень сильно мучили. Блада дедовщина, они от ним издевались, и у парня не выдержали нервы. А тем не менее, судил записался добровольцем на войну в состав ЧВК Вагнера, естественно. Когда в Тюменской колонии номер два, где он сидит. Приехали вербовщики, так называемые музыканты. Его не взяли, сославшись на то, что народу и так много. Тогда он начал настаивать, и его не взяли уже по другому поводу, потому что он был солдатом и расстрелял своих сослуживцев. Но это была армия, где есть дисциплина, командиры, порядок и так далее. Хотя, видите, вы поня понятно, что это не от хорошей жизни происходит, эти расстрелы. Тем не менее, а тут получается, что вагнеровцы дотумкали, что они собираются дать оружие человеку, который уже повернул оружие, в общем-то, против своих, а что ему стоит повернуть оружие против вагнеровцев, таки дотумкали. Но кто-нибудь, я надеюсь, да повернет. Я не знаю, правильно ли кому-то желать смерти, но идет война, и а, люди убивают вот заключенные, да, они берут в руки оружие и так вот по приколу едут воевать в другую страну и убивать мирных жителей, которые вообще их не звали, ничего от них никому не, не хотят. И как это все устроено в этой жизни? А, вот в Ростовской области человек с пулеметом стрелял в полицейских, один из них был ранен. Его поймали. И выяснилось, что это был дезертир, из чьего кавагда за кражу и разбой. Павел Николин его зовут. Ну, то есть, вот люди с оружием да, пошли в народ. А есть только начало, и будет больше. Вообще, я думаю, вообще я думаю, что вот рост преступности, вооруженной преступности, о которой говорит МВД, вот такие вот случаи, они, на самом деле, не очень-то волнуют власти. Я думаю, я знаю, почему. Ну, во-первых, хочу а и волноваться-то за люди, людишек. Какая разница, где они гибнут? Как пушечное мясо в Украине или вот так, вот от рук дезертиров? Властям пофигу. А к тому же, это может быть использовано как, например, орудие в борьбе с в политической борьбе с Пригожином. Он теозаки разбегаются. И давайте теперь на место Пригожина посадим, ой, такого красивого бута в усах. Такого Никлас Кейдж играл его в боевике а, «Оружейный барон». И друг Сечина, и все такое, и в американской тюрьме посидел, как у Пригожин. от мужчина с усами, чистый буденный. А, вот в таких целях тоже может быть использовано. Я думаю, что на самом деле Дани Пригожина при такой конкуренции, да еще и после обвинений а, Саши Курари в том, что проделывал Женечка пригожину в свою бытность. В это можно не верить, да, но это обсуждается. А, тогда получается, у нас да, зашкваренный. Ну, а я... Хотела добавить, что действительно властям все равно, мне кажется, на людей, вы абсолютно правы, и вот есть показательный случай, что жены в Светловской области из города Ибит, жены 29 мобилизованных обратились к депутату Госдумы Максиму Иванову, они попросили вернуть их мужей. Домой, по их словам, их мужья звонили им и по к связи хором кричали, что у них нет воды, у них нет еды, их бросило командование, и они, чтобы не умереть с голода, они оставили свои позиции и теперь их обвиняют в дезертирстве. Ну, конечно, Максим Иванов сказал, что не будет помогать этим женщинам. Точнее как, он сказал, что э, мужики ведут себя не по-мужски, разжалуются своим женам. Mm -hmm. И, э, собственно, сегодня стало известно, что тех 29 мобилизованных, которые отказались воевать, все-таки вернули на фронт. И тот же самый Иванов в телепрям канале своем написал, что он смог договориться с руководством части, то бишь помог, э, что им сделали последнее предупреждение. И пока привлекать э, парней к, э, к уголовной ответственности не будут. Хотя я не знаю, что лучше уголовный ответ, хотя мне кажется, уголовная ответственность лучше, чем э, быть на войне и подвергать в том числе себя. И творить там ужасные дела на чужой территории это хуже намного, чем уголовная ответственность, на мой взгляд. Я думаю, что вы здесь только один, может быть, как и к любому нашему сюжету не ходите воевать. Кстати, режиссерская дорогая группа, я слышу Катю с эхом и, пожалуйста, поменяйте что-нибудь. Я просто думаю, что и зрители наши тоже слышат с эхом. Спасибо большое. Я надеюсь, все починилось. А я тогда пока, пока поговорю, пока все это чинится, оказывается. На войне можно умереть не только от голода, от холода и от жажды. Большинство российских военнослужащих погибают на войне в Украине из-за правильно, алкашки. Из-за алкоголя. Это значит, из рюмочной в твери. Э, Этапы Твери Как раз вот. Аниматом потом заявил военный корреспондент и пропагандист Владимирского и Роман Боровков. Давайте-ка посмотрим видео. Очень огромный совет для всех, кто отправляет а, нам всегда всякие посылки, приятности и приветы. Не передавайте ни в коем случае алкогольные напитки. Основная масса трехсотых и двухсотых и потери нашей армии именно из-за этого идет. Из-за того, что люди употребляют алкоголь. Очень прошу, не делайте этого. А для тех, кого не убили, кто не умер от голода, от алкоголя, от холода, Минобороны готовит сюрприз. изменения в закон о статусе военнослужащих. Это образовательный сертификат, который солдаты получают после трех лет контракта. Они его получают и без этого, но теперь их можно будет передать члену семьи. То есть солдатика убьют, например, а сертификат останется на память о нашей встрече. А, Именной сертификат подтверждает право его владельца на дополнительные меры государственной поддержки в части оплаты его обучения по дополнительной профессиональной образовательной программе, а, профессиональной переподготовке. А, ну Смотрите, вот родственник получает, там, допустим, сын или младший братик, получает такой сертификат и идет учиться а, в институт или даже в академию. А тут его ректор говорит, иди-ка ты, парень, в академический отпуск. И во время академического отпуска сходишь на войну. И, видимо, сертификат можно будет передавать по наследству а, еще поколением, поколением, поколениям. Не ходите на войну. И за сертификатом тоже. А кто погибнет на поле боя, может рассчитывать на мемориальную доску и почетный караул. Покажите, пожалуйста, фоточку. В Пензе. Старшеклассницы. Господи, Виктор Цой про восьмиклассницу. Да. Думал ли он когда-нибудь увидеть таких восьмиклассниц? Старшеклассницы в форме с автоматами открыли мемориальную доску в честь выпускника, погибшего в Украине. А не так давно, между прочим, началось открытие разных там памятных досок заключенным, которые прошли очень кровавый путь им тоже открывать почетные доски, какие они молодцы, хотя на самом деле нет. А, да, есть еще новости. Новости русского языка. Так. В русской области а, СМИ государственные а, все меньше употребляют слово «мобилизованное» и мобилизация. Вместо этого звучат такие фразы, а, как ушедшие защищать рубежи Родины», «герои-добровольцы» а, и недавно признанный военнослужащий. То есть наш словарик «Новая Яза пополняется новыми словами. Да, там, не война, а не мобилизация, частичная мобилизация. Вот теперь не мобилизованные, а недавно признанные военнослужащие. Прекрасно. А вот в селе Елизавитина в Забайкалье на войну отправили вообще всех. Вообще всех. Всех отправили на войну. Всех мужчин кормлицев, А чтобы их деткам, оставшихся без отцов, не было грустно, не было скучно, к ним приехала Росгвардия с оружием. Росгвардия на войну не пошла. Росгвардия развлекает деток, я надеюсь, жен тоже, мужиков, которых все забрали в армию. Давайте посмотрим видео. В семье вы хочется жить без главы семьи. Мужа и папу мобилизовали для участия в специальной военной операции. И такая семья не единственная в Елизавете, на кто остался без поддержки и мужской силы. В их селе сейчас проживают чуть больше трех тысяч человек, большая часть из которых – дети и пенсионеры. Мы были все в шоке, что наступило такое время. Uh -huh. Вроде это все уже закончилось давно, и сейчас опять это все по новой наступило. Переживали, как все. Не знали даже, что думать, как все получилось так. Он, ну, он приезжал, конечно, домой. Когда провожали его, были слезы большие. Мама плакала. То есть ну, мы все плакали, переживали очень. Сейчас у Алины нет никакой связи с отцом, но семья старается думать только о хорошем и помогать тем, кому сейчас еще утяжелее. Особую поддержку оказывают таким семьям и сотрудники Росгвардии. Они организовали для школьника встречу с военнослужащими, которые уже побывали в зоне проведения специальной военной операции. Совместно с неравнодушными людьми они также организовывают различные акции, обеспечивают необходимыми вещами и даже помогают колоть дрова на зиму. Эту миссию, конечно, я считаю. Особенно, тем более я сам отец. И когда рассказываешь детям и смотришь в их глаза, самому на душе тревожно. А, тем более я ну, понимаю, и, ну, как никто, ну, как им сложно. И, и морально, и где-то даже и физически. Потому что а, многих забрали с деревень, многих оторвали от работы. И вся работа, если ребенок этот уже более взрослый, все переходит на его плечи. Екатерина Бакшеева, РТК за Байкалье». Как-то тяжело смотреть такие видео, особенно когда к этому ко всему привлекают детей, особенно тех детей, которые лишились своих отцов. И еще кроме этого, на этой неделе была новость, что некоторые чиновники считают, что поддержка мобилизованных семей не должна быть излишней. То есть нельзя много помогать семьям э, мобилизованных. Например, это заявил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Он сказал это на встрече с добровольцами из Свердловской области. По словам Якушева, цитата, «Бывают случаи, когда такая забота становится навязчивой. Я прошу в этих вопросах быть предельно аккуратными. Помощь должна быть искренней, ни в коем случае не нарушать семейной ауры». Ну, он И он добавил, что каждой семье нужно искать индивидуальный подход. В этом случае тоже довольно -то забавно звучит «не нарушать семейные ауры». Если бы мужчины оставались в своих семьях, я думаю, что это было бы отличным ненарушением семейной ауры. Лучше. Но вот не все такие жесткосердные, как товарищ Якушев. Не все. Архангельская область, чиновники помогли... Женщине в Архангской области забить свиней. Ну, молодцы же, молодцы. Женщина обратилась в штаб помощи семьям мобилизованных. Вместе мы сильнее. Перед мобилизацией они с мужем держали 30 свиней. Кстати говоря, кому это мешало? Но теперь одна женщина не может с ними справиться. И она попросила организовать сбыт. Ну, то есть... В администрации Вельского района рассказали, что первый забой уже был. И мясо все продали. А второй забой проходит сейчас. И в том же штабе отчитали, что волонтеры Дина России привезли вот этой вот а, женщине со, со свиньями бутыли с водой. А, потому что она, как оказалось, не могла принести воду из колонки, потому что она очень больна. Потому что кому мешало крепкое хозяйство, где было 30 свиней, где муж занимался и женой, и хозяйством, и, собственно, бросили одинокую больную женщину, которой не можно воды донести. Не ну, ходите на войну. Да. А, при этом чиновники очень активно хвастаются тем, что они помогают всеми мобилизованным. Да? Вот, например, в Ярославле а, чиновники похвалились тем, что а, на дрова семьи а, призывника а, пришлось скидываться всем поселкам. Деньги собирали жители села Константинова на специальном благотворительном концерте. Ну, а потом одна из чиновниц, это Ольга Иванова ее зовут, написала пост, что они выполнили заявку от цитата. И еще одна цитата, «Теперь в районе стало чуточку теплее». А вообще, конечно, мы сначала мобилизации наблюдаем за тем, как чиновники в разных регионах России оценивают жизнь того мобилизованного, например, там, в баране или там, в нескольких кубометрах льда. Например, вот глава Бурятии обещал, что каждая семья мобилизованного получит до 20 кубометров дров. Но оказалось, что не все, не все получат эти дрова. Получить их могли только одинокие матери или пожилые родители мобилизованных губернатор написал, что мобилизованные стали на это жаловаться и признал, что они приняли не самые хорошие правила для распределения этих дров. И обещал поменять эти правила. Но когда именно это случится и как теперь будут выдавать дрова, он не пояснил. А вот в Краснодаре, а покажите, пожалуйста, фоточки, совершили крестный ход в поддержку войны. Пресс-служба Кубанской епархии заявила, что нет больше той любви, как если кто положит душ свою за друзей своих. Крестный ход в поддержку войны. Помолимся за войну, а как же заповедь не убей это, это просто удивительно. Это просто паразит. Смотрите, сколько народу, сколько народу, сколько идет попов, сколько идет хорогвей. Слушайте. Вот старое выражение, а лучше, что не придумали, «Господь жги». Это же невозможно это смотреть. Да, еще новости из регионов, как раз про веру и мобилизованных. Глава администрации Сибая Азамат Юлда, Юлда Жбаев решил привлечь на поддержку участников специальной военной операции высшие силы. Он организовал жертвоприношение по мусульманским обычаям. Вот здесь должны появиться фото, да. И он, кроме того, чтобы, наверное, чтобы точно наверняка, он еще заказал православную службу в церкви. Кстати, что говорит Азамат Юлдашбаев. Накануне по нашей традиции провел Курбан Аши. Коллективно помолились верующими мечеть микрорайона Золота за благополучие наших ребят а сегодня в соответствии с православной верой заказал службу в храме от рада и утешения. За каждого из наших бойцов будет прочитана молитва. Так сказал Азамат Билдашбаев. И э, еще одна, мне кажется, важная тема, э, то, что война все-таки приходит на территорию России. Например, я как э, житель Белграда я это очень хорошо почувствовала 24 февраля, и сейчас я, конечно, уже несколько месяцев нахожусь не в Белгороде, но, например, мои друзья, товарищи, коллеги продолжают это все ощущать. И в том числе моя знакомая из Курска. Но теперь к этим регионам, которые регулярно страдают от обстрелов, добавился, добавилась Рязань и Саратов. Там 5 декабря, утром 5 декабря, были повреждены два самолета-носителя ядерных боеголовок. Это в Рязани погибло трое военных, еще четверо раненых. Минобороны, естественно, обвинила во всем России, и по предварительным данным туда попали беспилотники, что в Рязань, что в Саратов, точнее в Энгельс, Саратовской области. И кроме того, 6 декабря в Курске беспилотник атаковал аэродром, там без погибших, но загорелся нефтенакопитель. Тоже пострадавших нет. А еще э, в Брянске произошла атака на комбинат «Слава» Росрезерва. Э, беспилотники упали рядом с э, резервуарами, с дизельным топливом. И за, то, ну, так как э, они были пусты, пожар не случилось, но они могли быть полными. Кроме того, э, сейчас в России вот мы считали, что за 16 дней э, в России взорвалось 6 многоэтажек при которых погибло 15 человек. Это, конечно, мне кажется, огромное количество жертв за 16 дней и большое количество взрывов в многоэтажных домах. Я вот сейчас сижу и думаю, ты из Белграда, из Воронежа Олег Григоренко, я люберецкая, запутан свет Алексей, он украинец. Как-то вот мы все... Ладно, так и будет, скажу, что Милана из Москвы, хотя мне это глубоко неприятно говорить. Но про Белгород, про Белгород. Пока все взрывается и горит, жители Москвы, как раз, между прочим, Миланчик предложили ры рыть окопы. Где? В Белгороде. Вот, Катя, то уехала, и теперь некому рыть окопы. Милана уехала и не роет окопы. Покажите нам фоточки, пожалуйста, как жители Москвы за 5000 рублей роют окопы в Белгороде. Вот такой пост нашелся в одном из пабликов по поиску работы. 5 тысяч рублей в день. Нужно рыть окопы на 4 пятой 5 -й линии обороны Белгорода. как не знаешь, что-то нападает на Белгород, линия обороны Белгорода? Ой, нет, я не знаю, кто... Конечно, не готовится к тому, чтобы... что нападет Украина, но до 24 числа Белгородская область была в полной безопасности. И никто не строил никакие защитные линии, засеченные черты, так же, как не надо было строить или рыть окопы жителям Москвы. Так что никто пока не нападает, но к чему-то готовятся граждане. В Северной столице тоже неплохо. Там заставляют школьников переписывать от руки шаблоны, шаблонные письма для российской армии. Вот такое задание дали ученикам школы школу номер 91 в Петроградском районе Петербурга. Подросткам выдали шесть вариантов готовых писем, которые потом отправят военным на фронт. А всего нужно сделать 250 копий. Я не знаю, Катя, были ли в твоем детстве такие письма счастья? Напиши 10 писем, в своих друзей, придет тебе счастье в дом. Это вот как-то вот такая очень странная, очень очень странная штука, вы знаете, нам, нам сейчас вот зритель сообщает уже, наш преданный зритель сообщает, не прорвавшись, видимо, в наш чат, сообщает ко мне в личку. Спрашивает, ну да какая Украина нападет на Белгород? Какая Украина? Войска НАТО нападут. НАТО, чтобы вы знали. Кстати, Вася, спасибо за напоминание, что, конечно, войска НАТО, как я могла подумать. Ну, кстати, в моем детстве у нас были сообщения во ВКонтакте, перешли людям максимальное количество сообщений, иначе, не знаю, твой возлюбленный тебя разлюбит. А сейчас у детей вот такие развлечения. Но если говорить еще об образовании, то произошла на этой неделе вот такая история неприятная. Кузьминский районный суд Москвы сегодня начал рассматривать специационную жалобу, жалобу матери 11-летней Вари Елены Жолики. Она написала, на нее написал донос директор э, из-за несогласия ребенка с войной в Украине. Э, ранее маму девочки признали виновной уклонение от исполнения родительских обязанностей. И поводом для этого стало то, что ее дочь пропустила разговоры э, о важном. И э, у девочки была аватарка со Святой э, Джавалиной. Джевель, э, да? И также... Э, в, школе, в школьном чате проводился опрос а, среди одноклассников а, в Варе по поводу убийств украинцев, а, по поводу мира. И в материалах дела обвинения да, Елена Жоликер а, было написано, что она проецирует свои политические взгляды на ребенка. И внезапно была изменена статья на неисполнение родительских обязанностей по духовному и нравственному испытанию посредством запрета на посещение Разговоров о важном. Следующее заседание у женщин состоится 22 декабря, и на этом заседании планируется допрос директора школы и классного руководителя. Ну и кроме того, помимо, конечно, уголовного преследования, точнее не уголовного, прошу прощения, да, а вообще преследования, семья Варис столкнулась с другим давлением в виде разговоров сотрудников ФСБ и незаконного выпуска дома. Вот такие новости. А теперь стихи. Я отлично читаю стихи. Слушайте сюда. Пади погибни за страну И сам купи себе патроны И попроси еще жену На фронт послать тебе тампоны Прокладки, берцы и штаны И каску лучше с бронежилетом Разворовали все они А ты поди умри за это Спасибо, спасибо, спасибо. За эти строчки оштрафовали заслуженного работника культуры и редактора чувашской газеты «Взятка» Юрия Пичугина. Наверняка обличительная газета. Ну, так, ну, я так и знала, господи. 6 декабря Печугина задержали, доставили в отдел для составления протокола. А поводом стали его комментарии в соцсетях. Журналист в том числе писал «Твои детки – будущее удобрения для приватизированной страны жульков и воров. Шагом марш на фронт все всепланетным телевизионным нацизмом. И в итоге Пичугин доштрафовали на 40 тысяч рублей по статье о дискредитации российской армии. Ну, конечно, вину не признал собирается обжаловать, но мы же все с вами понимаем. А Пичугин молодец. Вот а, эти все домки домкиходства – это все. И это не домкиходство. Каждый ну, делает, что может. Кстати, мы описали, мы брали интервью у Юрия Пичугина. Вы можете почитать его всем на семь если получится, мы пришлем ссылку, которая попадет под описание, если вы разрешите, в этот видеоролик. Да, но вот моя на самом деле любимая рубрика «И всем на семь», и вообще в любом другом издании, когда вижу такие новости, я очень радуюсь. Это то, как люди продолжают бороться за свои права. И на этой неделе случилось несколько интересных таких историй, я буквально несколько минут расскажу их. Например, одна из моих любимых историй – то, что жители Кузбасса через суд спасли сельско сельскохозяйственные земли от разработки угольного разреза. То есть они обратились в суд, они потребовали признать незаконным решение об отказе в переводе земельной добычи добычу угля, и несколько лет они спорили с, угольщик, с угольщиками, и... Конечно, они переживали, что из-за этой разработки, этого разреза, они будут задыхаться от пыли, животные погибнут, грунт испортится. И суд стал на сторону жителей, и теперь статус земель остается за ну, сельскохозяйственными Землями. Еще жители Рязани, точнее выпускники, учащиеся Рязанского государственного университета, начали собирать подписи против нового ректора Игоря Мурога. Почему он так не понравился? Он был назначен неделю назад и за это время успел сделать многое. Например, он потребовал закрыть уличную курилку, утвердил линейки с поднятием флага и приказал студентам при, при, при его появлении вставать. И а, самое интересное, что а, Мурок а, – это депутат Рязанского облдума от «Единой России». И он получил а, военное образование и служил конкретно в военных вузах. То есть а, студенты, которые связались с нами, вообще считают, что он устраивает из университета казармы. И вот еще одна такая новость – это митинг владимирцев, жителей города Владимир, которые обратились к губернатору Александру Авдееву и потребовали его сдержать слово. Что обещал Авдеев? Обещал он следующее, что он не будет увеличивать площадь станции, которая находится недалеко, мусорперерабатывающей станции, естественно, которая находится недалеко от микрорайона «Добра». Станция должна была перерабатывать больше 60 тысяч тонн отходов в год. И жители собрали больше тысячи подписей против расширения пожаловались на неприятный запах от этой станции. И после жалоб жителей Владимира прокуратура признала расширение станции незаконной. И, собственно, Владимирцы на этой неделе вышли в гайд-парк с пикетом и записали видеообращение к Амдееву. Возможно... В гайд-парк Владимира, я надеюсь? Да, да, да, да. Города Владимир. И, собственно, попросили его все-таки держать свое слово и надеюсь, что они будут услышаны. Но все-таки власти живут, конечно, по своим загадочным законам. Но вот один из самых загадочных сюжетов в нашем сегодняшнем выпуске. Красноярск. Там власти выделили 3 миллиона рублей на покос травы к Новому году. Это очень странный тендер, как выяснилось, не первый, далеко не первый опубликован на сайте госзакупок. Скашивать траву планируют прямо в снег и в морозы до 31 декабря 2022 года. В департаменте городского хозяйства утверждают, что необходимо для противопожарной безопасности. Давайте посмотрим один сюжет любопытный. Он снят давно, пять лет назад, в 2017 году. И он рассказывает про ежегодный зимний покос Сибири. Давайте посмотрим, что это такое, чтобы понять, Ну, на самом деле, наверное, нет, зачем косить траву 31 декабря. Давайте посмотрим. Ну? Зарабатывающе. Но, кстати, странная инициатива не только в Красноярске. Вот, например, в Чите, но к Новому году город украсит пластиковыми и ледяными военнослужащими, фигурками военнослужащих. Появится на площади на целых 24 фигурки солдат. 12 из льда и 12 из пластика. Об этом сообщает газета ⁇ Чтару ⁇ и журналист эта газета, задал вопрос чиновникам, зачем так декорировать и сколько это стоит. Но вот чиновники затруднились ответить, ответить, сколько денег было вложено в эти фигурки и уточнили, что их стоимость вошла в общий бюджет по строительству ледового городка, а стоимость ледового городка составила 86 миллионов рублей. Жителям Читы не очень нравится, они пишут в Вконтакте, в соцсетях, что... Это не очень правильно, возможно, не очень красиво, но за фигурки солдат уже вступился глава пресс-службы правительства Забайкалье, и по его мнению люди не понимают, что все сейчас держится именно на солдатах и на офицерах. Это мне напоминает прекрасную строчку из бестных книжек Ильфа и Петрова. Бронепоезд декорированный зеленью. Вот я сейчас примерно о нем, о бронепоезде декорированным зеленью. Московский метрополитен потратит 9,5 миллионов рублей на новогодний флешмоб с Дедами Морозами. Соответствующий конкурс обнаружен на портале госзакупок. 200, 200 Дедов Морозов в течение четырех часов должны будут раздавать подарочные шарики с логотипами московского транспорта. Обязательным условием контракта является синхронный спуск всех Дедов Морозов на кольцевую станцию метрополитена это за 4 часа а, веселья, вот такого бюдерного с шариками, 10 миллионов рублей. Цель флешмоба – формирование праздничного настроения на станциях, чтобы вы знали, козлы, ну, извините, а, похоже на то, а, раз вы терпите за 10 миллионов вот это вот все. А, а Ранее Московский митрополитет решил потратить еще 35 миллионов рублей на праздничное оформление поездов. Вагоны должны будут оклеить стразами. И блестящей пленкой на тринадцать с половиной миллионов рублей. О ж, о ж. Знаете, мне кажется, что праздничное настроение у жителей России появится никогда не увидят э, поезда со стразами, а когда они посмотрят свои коммунальные платежи, потому что с 1 декабря они выросли, вновь выросли, они выросли на 9%, а в июле их поднимали на 4%. Итого, а рост стать более тринадцати процентов за год то есть это, как, это, это рекорд за 10 лет вообще в России и конечно же для россиян это не очень приятная новость но для коммунальщиков довольно таки хорошая потому что например энергетики решили провести свой профессиональный праздник 22 декабря. Они а, организуют 34 предновогодних корпоратива. Естественно, застольями, а, станциями и алкоголем. И общий бюджет на все эти застолья 45 миллионов рублей. А, Сирена, брать Сирена обнаружил, что на сайте госзакупок более 25 договоров на организацию, а, и на организацию этих корпоративов. И половина из этой суммы, 22 миллиона, это как раз на банкеты с участием госкомпании. Так что Новый год у будет довольно интересный. Давайте продолжим говорить о культуре, о елочке, о праздниках. В Челябинском детском саду деткам запретили приходить на Новый год в костюмах вражеских героев. Воспитатели настоятельно порекомендовали родителям не превращать детей в человека паука или миньона. Мальчикам лучше переодеться в зайчиков, медвежат и лисичек, а девочки будут снежинками и конфетками. Родителям чиновники объяснили, что темы утренников децат сделал русские народные сказки. А в учреждении Хулану Д. определили перечень костюмов на мероприятии. Костюмы западных героев запрещены. Почете Снежинки, Василиса Прекрасные и Иван Царевич. А чтобы эффективно про профискон... фи... контролить елку, руководство учреждения разослало педагогам письма, и в них настоятельная просьба провести беседу с родителями и необходимость объяснить необходимость дресс-хода исключительно по списку. Вот, вот интересно, вот Алибаба там 40 разбудников, Синбат мореход», Uh, ну, это, это тоже, наверное, не очень. А это Дисней же еще, это еще хуже. Господи, что я такое несу? Боже мой. А вот uh, популярные в моем детстве мультики uh, про капитана Врунгеля, например, и его героев, про uh, как казаки своих невест с плена выручали. Это же киска, киностудия. Аккуратно, аккуратно. Смотрите а, там. Действительно. Ну, кстати, продолжая тему праздников, спикер Совета Валентина Матвиенко призвала создать рабочую группу по оснащению сельских домов культуры баянами и гармониями. Об этом сообщает парламентская газета. И цитата Валентина Матвиенко. «Мы же производим баяны и гармонии. Производим. Так давайте посчитаем, сколько это будет стоить» оснастить сельские ДК и клубы народными инструментами. Надо сделать рабочую программу, посчитать все так, чтобы это реализовать в ближайшие два-три года. Давайте займемся этими направлениями», сказала Матвиенко в обращении Голиковой. Вот такие у нас вечеринки теперь с баянами. «Требую вернуть мою любимую передачу «Играй гармонь» в утренний воскресный эфир». Кстати, я не уверена, что я тут оттуда убирала. Я, я не смотрела российское телевидение. Это я из своего детства помню, поэтому, может, ее никто не убирал. Набор сухарей «Владимирский Централ» занял первое место в рейтинге «Сувенир года». Конкурс проводился при информационной поддержке Ростуризма. Набор с эмблемой «Тюрьмы», известный нашу страну, пытками заключенных в том числе, состоит из имбирных сухарей и магнита, говорит, с наручниками. Сам конкурс проходил в Кирове, и всего было подано 2609 заявок на участие. А вот наши тюремные лучше. Но наручники – вещь такая, я бы сказала, многофункциональная. Это я тебе, голубо говорю, как кревет. Старейший секс-шоп Екатеринбурга Казанова, 69, отказался праздновать свое 30-летие, чтобы отправить деньги на... На нет, не на половое просещение. Нет, нет, нет, нет. И не на помощь одиноким женщинам, оставшихся без мужей. Им же не только дрова нужны. Нет, нет, нет. Отправить деньги на поддержку российской армии в Украине. Чуть деньги-то? Наваляли бы им этих, как их? Банальный выбор. Этих вибраторов. Вот. На следующей неделе Казанова 69 исполнилось уже 30 лет. В этом году в связи с внешней обстановкой мы отказались от больших празднований направив сэкономленные средства в помощь российской армии и раненым бойцам, написал коммерческий директор сети магазинов Дмитрий Щепин ВКонтакте. Да, и еще, еще одни конкурсы, акции для россиян. Крупные торговая сети планирует запустить продажу кувалду Багнера. Чего у нас только не было. Вот появилась кувалда Вагнера. По договору с производителем из Китая продажа Кувалды должна поступить 7 декабря. То есть ее уже можно искать на полках магазинов. А сами кувалды почти ничем не будет отличаться от обычной. Там просто будет написано, что это кувалда молот Вагнера, как его назвали. И она еще будет в чехле. А вот интересно, сколько она стоит. И Отличный он... подарок на Новый год. 2450 рублей. Вот показано на картинке. В завершение, пара хороших новостей. Военкомат разрешил жителю Чувашии пройти альтернативную гражданскую службу при мобилизации. Добивайтесь этого, добивайтесь, не ходите на войну. А молодой человек из Томска сумел доказать свои пацифические убеждения. Мы, наверное, сумели сегодня доказать. И получил направление на альтернативную гражданскую службу. Не участвуйте в войне. И я хотела вам сказать еще про пятницу, про завтрашний день. Завтра будут вносить приговор Илье Яшину. Я, наверное, не буду объяснять, кто такой Илья Яшин, зрителям нашего канала. Мы же понимаем с вами, что получит он лет много. Мы понимаем, что сидеть он будет плохо, что ничего обжаловать ему не дадут. И вот это действительно жертва за други своя. Это действительно настоящая жертва за други своя. Они а этот вот голубые попы, я про их форму. Лазуреву, на улицах российских городов, которые молятся за войну. Именно с этой присказкой. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. У Кати сегодня был дебют. По-моему, отличный дебют. Спасибо, а, извините, что мы лоханулись с самого начала, и там было без звука. Мы исправимся. А, режиссер будет лишен вечернего кефира. И будет поставлен на вид. И пишите нам, пожалуйста. Вообще, я все читаю. Иногда даже отвечаю, но я буду больше отвечать. А в следующий раз мы надеемся быть вместе с Олегом Григоренко. Но мне очень понравился искать тоже. А напишите нам, пожалуйста, как вам катит. Я вам обязательно верну Олега. Спасибо. Всем да, письмо. Ой, что-то нельзя кайф. показывать. Пока. Пока.